Односторонняя тренировка – это когда вы выполняете упражнение вначале одной рукой или ногой, а потом другой. То есть тренируете раздельно стороны тела – левую и правую. Отсюда и название – одностороннее. Достоверно известно, что отказные и предотказные повторения стимулируют мышечную ткань к росту. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!